Приветствую! Время пришло делать прогноз на май, хотя уже я чуть, -чуть вас дал, но тем не менее, еще весь май впереди. У нас сигнификатор майский, выглядит вот так. Помните такую карту? Называется Луна. Ну, конечно, в качестве сигнификатора всего месяца Луна не самое благоприятное мероприятие. Что мы можем по этому поводу сказать? Что общая энергия месяца будет искаженная, она будет какой-то манипулятивной. Мы можем ожидать какой-то взрыв ложной информации, может быть даже там, не знаю, пропаганды или еще чего-то. Или же, ровно наоборот, мы можем ожидать вскрытия каких-то ранее неизвестных факторов. Да? То есть это какое-то масштабное обличение какой-то крупной лжи. Это что касается мирового контекста. То есть что-то будет очень глобально, максимально вскрываться. Мы будем узнавать что-то, какие-то тайны Ватикана. Ну, условно. А может и Ватикан посмотрим. Следовательно, на личностном уровне это тоже может говорить о примерно подобном процессе. да, То есть процесс вывода, так скажем, на поверхность чего-то скрытого. Поэтому если вы чего-то скрываете, то поберегитесь. Вы можете быть обнаружены. Но также это может указывать на активацию различных манипуляций, обман, интриг, расследований и так далее. Будьте аккуратны. Если вам есть что скрывать, надо будет учесть этот момент. Если вам нечего скрывать, то имейте в виду, что над вами могут проводиться какие-то манипуляции. и Держите ухвостро. На социальном уровне у нас справедливость. И в принципе, в принципе, по большому счету, можно сказать, что это логичное продолжение этой Луны, да, то есть если у нас есть справедливость, то, соответственно, будут возникать конфликты на фоне того, что будет обнаружено или на фоне проводящихся манипуляций и обманов, впоследствии установка справедливости, да, установка какого-либо правосудия. Можно говорить, наверное, о справедливости в социальном плане также и о обострении конфликта, но видно, как-то все туда идет, это понятно. Я имею в виду не только личностных, но и общемировых, но, но на личностном уровне это именно выяснение отношений, поэтому э, очень могут быть конфликты, ненужные столкновения, выяснение, кто прав, кто виноват, можно наделать дел, не делайте резких движений, вас может затянуть в некий водороборот событий, из которого потом будет довольно-таки сложно выпутаться. Сейчас совершенно нету времени, не время для темных делишек, в общем, потому что вы можете попасть в не ту волну, не время выяснять отношения, хотя соответственно все будет провоцировать именно на это для выяснения отношений, на конфликты, на установку справедливости, на установку равновесия. Так что просто будьте аккуратны. Но что касается социального развития и карьерных перспектив, то же самое, да. То есть, соответственно, будет выводиться все к некому балансу, к честной игре. Если ваше намерение честное, если ваше намерение прозрачное, открытые, то в принципе, скорее всего, вашим планам будет суждено сбыться. Если у вас что-то такое теневое, то скорее всего не получится что касается финансовой сферы финансовая сфера у нас двойка кубков это очень не финансовая карта двойка кубков она про взаимные ресурсы финансовые то есть соответственно наверное сейчас есть время партнерств но опять же имейте виду только не теневых главное если у вас есть, например, честный партнер, и вы честный партнер, и у вас есть какой-то совместный проект, сейчас самое время его запускать. Вот так вот. Ну, сейчас ретрадок Меркурий закончится только и запускайте. Но имейте в виду, что деньги лежат в сфере сотрудничества. То есть, если переводить на человеческий язык, сейчас финансовая энергия скопилась в сфере сотрудничества. Не в единоличном каком-то развитии, а в сфере сотрудничества. Это не значит, что все нужно бросать, бежать, заключать какие-то сотруднические договора. Просто нужно иметь в виду, что нужно больше социальности, больше партнерских отношений, больше коллабораций. И это может продвинуть также ваши индивидуальные проекты. Поэтому это не значит, что у нас всегда теперь деньги в партнерстве. да, Просто на это момент, оттуда можно здесь кусочек получить. Отношения, вот если бы наоборот было, было бы лучше. Отношения у нас тут с мечей. Здесь, опять же, начинается какая-то чистая, честная, прозрачная игра, Без компромиссные решения, четкие позиции, пояснения отношений, там вместе, не вместе, развод, женитьба, все рубится, все принимаются решения четенько, четенько, типа всему, без всяких разных соплей, без э, разведения драм. Ну, драма может быть, но очень краткосрочная, кратковременная, обрубили и все. Соответственно, если у вас зависли какие-то вопросы, то скорее всего придется, наверное, их решить. Наверное, дальше как-то что-то тянуть не получится, и весь месяц у вас есть нерешенные вопросы в партнерстве, в отношениях будут возникать эти конфликты, которые вам придется разрешить. И, естественно, я имею в виду не только романтические отношения, но и их тоже, но и дружеские, любые близкие отношения, будь то родительско-детские отношения, будь то просто ваши друзья, будь то ваши бизнес-партнеры или это романтические отношения. Пришло время расставлять границы. Если эти границы очень долго нарушались, то расставляться эти границы будут мечом, что не всегда приятно. На здоровье у нас девятка пентаклей. Девятка пентаклей хорошая карта на здоровье. Вот что у нас есть, так это здоровье получается в этом месяце. Но, видимо, для всех этих конфликтов, уединений отношений, охраны границ нам понадобится здоровье, знаете Разобраться в хитросплетениях луны, в обманах, со скрытой ложью, во внезапной правдой. Кстати, я не знаю, в прошлый раз, вам то же самое было. Опасность зачастия детей. Если вы хотели детей, то флаг вам в руки. Все прекрасно. Если вы не хотели, поберегитесь. А Амин физической энергии, витальной энергии в этом месяце у нас достаточно много. Видимо, мы переживем все то, что нам приготовила луна и справедливость. Прекрасного вам мая и пока-пока.